Новогодний маникюр 2019. Зимние варианты маникюра. Досмотрите до конца, уверена, вам понравится. Подпишитесь на наш канал и нажмите на звоночек. Больше вариантов маникюра вы можете найти по ссылке, которую я оставила в описании к видео. Pushing the past again, oh You know my little triggers keep on triggering them all Pushing the past again, oh You know my little triggers keep on triggering them